Я уже третью неделю сижу безвыходно дома, и часто это страшно угнетает меня. Единственное утешение — всеобщий ужас, который господствует везде, куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут ее из себя к гибели. Теперь окончательно водворился прочный порядок, заключающийся в том, что руки и ноги жителей России связаны крепко у каждого в отдельности и у всех вместе. Каждое активное движение ведет лишь к тому, чтобы причинить боль соседу, связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, государственной и личной жизни. Все одинаково смрадно, грязно и душно, как всегда было в России. Неудивительно, что и жизни нет.